Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже фирмы Ланоса и серия называется Masal Baby. Эта пряжа является 100% акрилом, в ней 100 э, грамм 180 метров, то есть пряжа довольно-таки толстенькая. Вот и является, вот здесь можете посмотреть, написано антипилинг, то есть это пряжа акриловая эксклюзивная, но э, также она э, не поддается изделия из нее кошлатости, то есть э, не скатывается и в работе очень-очень приятная, нежная. Нет ни грамма здесь скрипучести, несмотря на то, что это акрил. Очень пряжа мне понравилась в работе, вязала я из нее. Такую вот лицевой гладью кофточку Болеро с длинным рукавом. И, честно говоря, осталась довольна результатом. Также мне понравилась эта пряжа в стирочке. Конечно же, производитель здесь вот рекомендует ручную стирку, как и все остальные пряжи для ручного вязания. Также не рекомендуют гладить, так как это, в принципе, акрил может деформироваться при глажке. Вот, здесь написано спицы использовать номер 4,5. В принципе, соглашусь, для лицевой глади более плотной рекомендую использовать троечку с половиной. Я вязала четверочкой, получилась такая вот слегка рыхлая лицевая гладь. Но мне понравилось. Вот, что хочу сказать по поводу пряжи очень довольно таки скажем экономный вариант цена-качество ушло у меня на кофточку с длинным рукавом но вот длина балеро, то есть вот так вот под грудь ушло всего три моточка я считаю что для такой пряжи метраж хороший и очень приятная в работе то есть для тех кто любит вязать детские вещи и любит не колкие, в общем, вещи, то есть бывает пряжа такая вот неприятная на ощупь, немного колется. то вот как раз таки это та пряжа, которая стопроцентно вам понравится. Вот вязать из нее можно не только детям, так как она является гипоаллергенная, но и взрослым. В принципе, такую пряжу я рекомендую, мне очень понравилось в использовании, я думаю, что буду ей пользоваться и в дальнейшем. Подойдет такая пряжа для осенне-весенних вещей. Вот, в принципе, для аксессуаров, для кофточек, для каких-то детских комбинезонов, костюмчиков очень-очень классная пряжа. Вот, конечно же, не забывайте присоединяться на мой канал, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк мне за видео, хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.